Какая-то, блядь, пизда пришла. Вас на видео снимают. Иди нахуй отсюда, блядь. Девушка. Я сказать, Девушка. Ну, может, лечить стоит? Я лечусь. Тогда а -а -а. не помогает. Иди в пизду отсюда. Иди отсюда. Не имейте права мою мать посылать. Идите отсюда. Я пришла, заплатила а деньги. Видите, я заплатила я не деньги. Буду за а деньги отдайте. Я, блядь, ваших денег не брала, уёбывайте отсюда! Позвони в охрану. не... Они... отсюда. Не имеете права меня выгонять, я заплатила деньги за товар, выдайте мне товар. Я не буду вам ничего выдавать. Звони в полицию. Дай телефон. <свист> Точно. Так, у меня какая-то вот эта женщина, она типа, снимает на видео и говорит о том, что сейчас они звонят в полицию, и я не собираюсь им еще удавать, они говорят о том, что мне лечиться надо, и мне вот это не помогает. Звоню. Выключи свой ебучий, блядь, телефон! О -о -о! Ты что, охренела, что ли? Идите отсюда, А ну-ка, папе звони, звони. Ты звонишь в полицию, я звоню папе. А может, Вы отец... ударили ребенка моего вообще да что ли охренели? Папе, звони быстро, пускай приходит. А там... Звони 102. Я... Давай мне телефон. На, мне я... Охренеть. Звони. Это у нас такой пункт выдачи. Алё, пап, тут, а тут вы, да, кто выдает товар в озон, да, не ударила, выгоняет нас отсюда. Подойди. Я никого не ударяла. Ударили. Ударили. У меня на видео есть. На видео, видео есть. Я не ударяла вашего ребенка. Почему у меня ребёнка? так с пуху? Вы, вы меня отталкивали оттуда. оба. Что вы врете? Потому что вы мою мать хотели ударить. А здравствуйте, Бульвар Южный, дом один. Я сказала, что меня, блядь, не нужно снимать. Избили...